Приветствую друзья на своем канале. Сегодня мы опять будем разбирать проект Куфайр. Я делаю первый вывод, я мог его сделать раньше, спустя 6 дней. Я пишу на момент сегодня 27 числа, но видео будет публиковаться в среду или в четверг. Я могу вам показать максимальный свой заработок на тот момент и оставить ту сумму, которую я хочу держать на VIP-пакете, либо же это будет просто обычный уровень, но уже с моим каким-то собственным решением. Поэтому досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. день проекта как видите я уже заработал 14940. ту 14 девятьсот сорок видите то что у меня q за выполненное задание 1580 давайте еще выполним последнее задание вы можете выполнять как здесь так можете выполнять в vip если вы достигли vip уровня вот у меня второй но я допустим захочу хочу выполнить со своим счетом на 14 тысяч давайте выполним последнее 18 задание у нас как раз будет 15000 мы переведем то, что у нас есть в Q уже на перевод. И, кстати, я вам расскажу про Q. Мы этим делиться не будем. Вот у меня 15 тысяч на счету. И что по поводу вот этих Q. Ежедневно, когда вы выполняете задание, у вас здесь есть Q. Как они переводятся у вас сюда на счет? Когда появятся сюда красным, вы можете нажать продать. Продаете, и они выводятся сюда на баланс. А уже с баланса можете выводить деньги. Так вот. Как же они выводятся? У вас есть 15% от первой линии. Вот моя первая линия, это те люди, которые от меня подписались. То есть 15% от пополнения той суммы, на которую они зашли переводятся эти мне деньги то есть они выводятся в ку то есть эти ку сюда переводятся сколько они завели денег 15 процентов от суммы и 02 процента с каждые сутки от общей стоимости вот сюда переводятся все то есть соответственно какой вам нужно выбирать пакет смотрите у меня поток высокий то есть много людей подписываются много людей там влаживает и с этого у меня больше шансов на то, что мои ку переведутся. Вы же можете долго ждать. Это нужно быть уверенными, то, что у вас люди зайдут под вами, и они будут ложить постоянно деньги. Но не все хотят ложить постоянно деньги. Все хотят положить и получать. Так вот, я рекомендую все-таки где-то держать около 4000, вы будете вот на четвертом уровне, допустим, 4,5, или если же вы выполните VIP, то вы будете на VIP 1, и вы будете иметь 734 гривны. Но опять же, здесь какие получается, 244 вам сразу падают на счет и 489 по разблокировке этой Q, как я уже объяснял, по эти 15% с пополнения и 0,2 каждые сутки. Так вот, для себя вы здесь определяетесь, то есть с какой суммой вы будете сидеть. Если вы полностью все снимете, вам придется обратно все заводить. Вот, Я вот сейчас с вами переведу эти 2 400 себе на счет. Вот уже у меня на счету, видите, 17 446. И давайте для примера я выведу, оставлю 4000 на счету. И для примера выведу 13 тысяч. И посмотрим, вот сегодня у нас что? Среда 29 июня. Давайте еще раз это проверим. По факту я заказываю в среду, значит я в четверг должен получить. Вот. Наглядно мы с вами сейчас это все сделаем. Переходим в кабинет мой. снятый готивку. Заказываем. Вывести сумму, какую я хотел. 13 тысяч. Вот 13 тысяч гривен мы с вами выводим. Вы пройдите так. видите ваше имя. Имя будет... Владимир Дяченко. Здесь мы укажем номер счета. Как видим, у меня 274 сейчас на счету. Будем посмотреть. Так, банк у меня будет монобанк. Все ввели, ввели 13 тысяч. Нажимаем. Питверджи, вот видим все то, что комиссия То есть 18% у нас снимается И в итоге мы получаем 10600 Владимир Дяченко, Монобанк, номер карты такой-то Подтвердить Все, заявка на занятие готивки вдалась. Все, ждем Точно так же вы можете снимать готивку на USDT То есть на кошелек Точно так же будет 18% с этого И вот как-то так Поэтому, ребятки, ожидаем Ожидаем. Вот сейчас у меня 4,5 на счету. Это для того, чтобы я мог выполнять дальше задание. То есть по факту вот такая вот сумма мне придет. Вот эти опять же Q нам будут переводиться сюда. Все это ждем. Способы заработка, вы поняли. От первой линии вам приходят люди, получаете 80 гривен. Нажимаете отрывать еще раз и у вас все также улетает на баланс. Точно так же вы получаете от команды по вашему уровню, на каком уровне вы сейчас находитесь, вот система членства, вот я нахожусь, допустим, сейчас на четвертом, на третьем точнее, был я уже на четвертом или на десятом, от первой линии вы получаете 9%, от второй линии те, которые пригласили. Под ваших людей и под этих. То есть, вы, в принципе, все это видели изначально в другом окне. То есть, там, где у вас команда. Вот видите, от первой линии, от второй, от третьей. Какое процентное соотношение, все зависит, на каком у меня уровне. И вот суммарный доход, который мне приносится на общий счет. Вот. И опять же, какая у вас сумма здесь на счету, на таком вы и уровне. Если у меня 4,5, то я на уровне 4. Все просто. Если же у вас есть какая-то сумма, там, 12 тысяч, и вы разблокировали вот эти VIP, то вы будете на 12 тысячном. Я получил уведомление, 9.24, четверг, 30 июня, прошли сутки, короче, переходим в наш монобанк, смотрим, что 10.600 нам от А Банк поступили эти деньги. Все, действительно, друзья, этот проект рабочий, поэтому советую. Выплаты приходят, суточки примерно проходят, плюс-минус несколько часов, и вы можете деньги выводить. Поэтому, друзья, первое, проект работает. Второе, какую сумму держать здесь на счету, чтобы понимать, с какого вы уровня будете работать, принимать решение только вам. Завлекать ли людей, опять же, принимать решение только вам, чтобы не было там, когда человек зайдет, уже может пройдет какое-то время, Проект перестанет свое существование, чтобы вы виноваты не были. Поэтому ответственность сугубо на каждом из вас. Я вам показываю то, что делаю я на своем примере. Никого я сюда не тащу, сами можете видеть, что работает, что не работает, что подходит вам, что не подходит вам. Полезные все ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Вот и все, друзья, я думаю, все было понятно. Самые главные вопросы снимаются те, что действительно вывод рабочий, система работает, по приглашениям платят. Как переводить КУ? Я уже вам объяснил, 0,2% на суточная норма от приглашенных от суммы пополнения первой линии. Система переводит 15% от суммы пополнения ваши q в баланс вывода на общий баланс. И вы можете выводить с понедельника по пятницу на следующий день. переходит последующие выходные праздничные дни. Все переносятся на понедельник или последующий день в зависимости от праздника. Вот, в принципе, все. Полезные ссылки будут в описании под видео и закрепленном комментарии. Чекайте. И давайте мы с вами заработаем немножко деньжат. Дальше больше. Скоро увидимся.